Всем привет! Меня зовут Иван Зимогляд и я бизнесмен, который три раза строил бизнес и три раза все но не опустил руки. Сейчас я переехал в Англию и хочу поделиться с вами своей историей. В данном видео я хочу помочь украинцам, которые бежали от войны или просто хотят устроиться в новой стране, но боятся решиться, не понимают, что там да как. Я немного затянул с выпуском, но возможно все-таки кому-то это может помочь, кто-то получит полезную информацию. Заваривайте чаек, сейчас будет интересно. Начну с себя. Я родом из Восточной Украины, из города Харьков, но сейчас живу я в Англии. До войны я занимался бизнесом в России, а часть сотрудников были в Украине. После вторжения я понял, что нужно сваливать оттуда как можно скорее, хотя и ценой полной потери своего дела. Тогда я уехал в Грузию, потом в Германию, а уже из Германии попал в Англию. Более подробно свою историю я расскажу в других видео. Пишите в комментариях, если вам, конечно, это интересно. И я сделаю такое видео. Итак, что нужно сделать для переезда в Великобританию? Естественно, просто купить билет в один конец недостаточно, как в Европу. Для начала вам потребуется оформить визу. И тут я хочу заметить, что очень быстро меняется сегодняшнее правило. Завтра, возможно, можно будет засунуть куда подальше те правила, которые сейчас, меняются законы, регламенты, условия, все, что можно, все меняется постоянно. Так что сейчас я расскажу информацию, которая актуальна прямо сейчас. А если будут какие-то изменения, то я постараюсь рассказать о них вам уже в своих других видео. Так что не забываем подписываться на канал, чтобы быть в курсе новостей. Что ж, продолжим про визу. На данный момент актуально три способа. Это первый способ получения визы, воспользоваться программой «Семейная виза». Упрощенная процедура для тех, у которых есть родственники в Великобритании. Но это не наш вариант. Второй способ. Это рабочая виза. Вариант неплохой, но для этого нам нужно заранее найти работодателя. Тоже не особо наш вариант. Третий способ. Это схема спонсорства Украины. Называется «Дома для Украины». Именно по этой программе я и попал в Англию. Чтобы получить такую визу, нужно найти спонсора в Англии. Звучит немного странно, Да. Это не тот спонсор для молодых красивых девочек, как некоторые могли подумать. Казалось бы, кто вообще захочет становиться спонсором чужого человека или даже целой семьи? Но эта программа реально работает и приютила не одну тысячу украинских беженцев. Сейчас расскажу подробнее. Спонсор – это человек, который хочет, реально хочет помочь украинцам и готов предоставить им свое жилье. Хочу заметить, жилье в Великобритании сильно отличается от нашего и выглядит примерно так. В Англии в основном везде двухэтажные достаточно просторные домики и часто у людей есть свободные комнаты. Особенно у пенсионеров, и у которых уже дети выросли и выехали из родительского гнездышка. Такие семьи подают заявку в госслужбы, что могут приютить кого-то из Украины. Чтобы дополнительно мотивировать своих граждан, государство выделяет им пособие на оплату коммунальных услуг около 300 фунтов, что в принципе неплохо. Но вы спросите меня, Иван, а как же найти эту семью, которая согласится мне помочь? Ответ простой, естественно в интернете. Самое популярное место это Facebook. Есть много разных групп и выглядят они примерно так. Заходишь в группу, смотришь правила сообщества и печатаешь свою историю о своей семье, с которой хочешь приехать. Писать можно кратко, если хотите развернуто, в принципе обычно ограничений нет. Главное писать правду, чтобы потом не было никаких неприятных сюрпризов, а дальше ждешь ответ от спонсоров. Но не фейсбуком а единым, также есть различные сайты, группы, Viber, телеграм-каналы и все что угодно. И тут везде необходимо написать про вашу семью и ситуацию, в которую вы попали. Раньше спонсора можно было найти реально за 20 минут. У меня есть такие знакомые. Но сейчас, когда приехало очень много украинцев, это стало очень сложно. Но все равно еще возможно. Поэтому рекомендую сперва сделать хорошее, правдивое описание на английском языке. И отправить его куда только возможно. Это какие-то группы, сайты, вайберы. Ну везде. Чем больше людей прочитают вашу историю, тем вероятнее, что вам ответят. Че хорошо работает сарафанное радио. Если кто-то из ваших знакомых или близких уже живет в Англии, то узнаете у него, пусть они узнают. Ли, может Они могут порекомендовать вас другим англикам, э, каким-то семьям. Может кто-то уже задумался стать спонсором, но боится, что им попадут какие-нибудь неадекватные. А тут вас уже кто-то знает и может вас порекомендовать сказать, что вы вот нормальные ребята. Еще важный момент, если вы обращаетесь, общаетесь со спонсорами в переписке, все же рекомендую знать о них побольше. Вдруг у вас аллергия на шерсть, а у людей в доме десятки кошек или хозяева помешаны на чистоте, и вы живете исключительно в творческой обстановке. Ну, короче, если вы засранцы, а у вас хозяева чисто плотные, в то будут проблемы. И не нужно думать по типу, так главное приехать в Англию, а там будь как будет, разберемся. Нет, поверьте, там могут быть большие проблемы, ошибки и кучу неприятностей. Когда вы приедете к людям, поселитесь у них, то поймете, что в первую очередь для адаптации нужен комфорт, нужна личное пространство, лишние конфликты, недопонимания вообще никому не нужны. И вот вы нашли спонсора. Что потом? Для оформления визы вы заходите на сайт GoUK и заполняете там заявку. Как это сделать я поэтапно расскажу в следующих видео, так что подписывайтесь на канал, здесь будет всего много полезного. После заполнения анкеты вам на почту в течение от 3 до 10 дней приходит сообщение о подтверждении визы. Дальше вы можете ехать в Великобританию, все. О правилах визы вы можете почитать на этом же сайте, но вкратце ничего там запрещенного и более 10 тысяч наличкой нельзя. Хотя вряд ли кто-то это будет проверить. Дальше вы согласовываете дату въезда со своим спонсором, Покупайте билеты в Великобританию, но опять же есть различные рейсы авиакомпании, которые делают украинцам приличные скидки, есть бесплатные рейсы. Так что мониторьте, сравнивайте, узнавайте, деньги нужно экономить, если это возможно, можно даже переехать бесплатно. И вот вас селят семью, и как я уже говорил, тут важны бытовые моменты. Не мне вам говорить, что все люди разные. Одни стирают носки в раковине, другие делают ежедневную генеральную уборку. Поэтому при заселении лучше сразу дополнительно обсудить правила дома. И следуйте. может быть ревность, разное питание, курение, алкоголь, использование ванной и кухни. Ну, Короче, бытовых вопросов миллион. Мои знакомые, которые попали в семью помешанную на чистоте, Знатно офигели, когда хозяева пылесосили вокруг них в процессе еды за завтраком и обедом и ужином. Другие, наоборот, постоянно убирают за своими спонсорами и грязнулями. Но как бы там ни было, к англичанам, которые приютили вас в собственном доме, нужно относиться с пониманием и благодарностью. Ну и избегать всех возможных конфликтов. Кстати, кто не может или не хочет искать спонсора, вам не обязательно полагаться только на английские семьи. В качестве спонсора вы можете выбрать правительство Шотландии, то есть размещать вас будет государство. Правда, куда вас поселят, тоже вопрос. Это может быть и общежитие в районе, куда лучше вечером не ходить, или хороший отель в туристической зоне. Ну, в общем, а забава. Но если виза получена, и вы приехали сюда, то на улице вас никто не оставит. Поэтому тут такие большие налоги. Кажется, сейчас, правда, Шотландия приостановила такую схему, но нужно следить за изменениями. Далее, сразу по приезду можно получить бесплатную сим-карту в любом отделении компании TRIP. 3, да, на один месяц, представив только паспорт, предостав. Потом нужно получить карту на 6 месяцев от Красного Креста с возможностью звонить по Украине и сохранением номера. Вот. Проезд по Англии первые 48 часов бесплатный. Следующий вопрос, нужно ли платить что-то спонсору? На некоторых форумах пишут, что англичане просят украинцев кэш, багло, например, для оплаты коммунальных услуг. Мой ответ – не имеет права. По закону спонсор должен предоставить проживание украинцу минимум на 6 месяцев абсолютно бесплатно. Вы ничего не должны платить за аренду или за коммуналку. Запомните, никому ничего не должны. Но, конечно, случаи бывают и ситуации разные. Дальше, наверное, самый популярный вопрос от моих знакомых – это изучение языка. Многие думают, да, хочу уехать в Англию, но еще язык не знаю, со школьной программы ничего не помню. Ну, про то ли что -то там, Лондон из Great Capital of Britain и дальше тьма. Но я вас обрадую и приведу свой пример. Я вообще не знаю английский язык. I am sorry very well. Вот так вот. Так сложилось, что я родом из деревни, которую сейчас почти полностью разрушили во время боевых действий. В нашей школе был физрук, который мяч с нами гонял, и английский учил, и географию преподавал, и, может, еще что-то я не помню. А дальше, как бы, изучение не было возможностей, поэтому вот так вот. Но, тем не менее, это не мешает мне устроиться на работу и получать зарплату. Кстати, здесь я уже сменил три места работы, и везде были свои нюансы про который я бы хотел вам рассказать. Если вам это реально интересно, как устроиться будучи, на работу, будучи обычным человеком, не каким-то там хирургом или топовым программером, а просто попасть в более-менее нормальное место работы, пишите комментарии, что нужно в такой виде, я расскажу. В общем, знание английского, конечно, существенный плюс, с ним намного проще, и он вам нужен и пригодится. Но если не знаете, это тоже не беда. Есть куча онлайн-переводчиков, приложений, которыми можно воспользоваться, что я в принципе и делаю. А для тех, у кого средний уровень английского, поднять знания вообще идеально. То есть, там, смотреть телевизор, читать газеты, рекламы, вывески. Все это можно здесь быстрее подтянуть и эффективнее, чем если бы вы занимались этим просто там дома где-то, да, где -то. Итак, вы поселились в английской семье, отдохнулись с дороги, сориентировались в местности, вам объяснили, что нельзя там сушить таранку, условно, на кухне, посреди кухни. Что делать дальше? После въезда в Англию вам ставят штамп в паспорте, то есть визу на 6 месяцев. И с первых дней вы можете работать. Да, вот прям так. И пойти и вкалывать. Что я, собственно, и сделал. Я в процессе начал оформлять остальные документы. Дальше можно получить визу на 3 года, оформить банковскую карту, куда вам будут приходить ваши зарплаты или пособия. Следом оформляем медицинскую страховку, получаем МИН, ну это что-то типа наподобие нашего ННМ-кода. Но начать работать с первых дней могут, конечно же, не все. Кому-то здоровье не позволяет, кого-то сперва нужно пристроить детей, третьи еще не могут вообще отойти от событий в Украине и требуют какой-то психологической помощи и принятия новых реалий, но это, на это все нужно, да, время. И государство входит в положение и дает э, эту самую помощь. Вы пишете заявку, что вы приехали, и вам назначают встречу с представителем местной службы. Называется «Cancel», которые придут и проверят, что вы действительно проживаете в английской семье. Вы дадут наличными или на карту первую помощь 200 фунтов на человека. Далее подается заявление на получение ежемесячной пособия, это бенефиты, это примерно 300 фунтов, и оно будет выплачиваться до 6 месяцев. Это времени достаточно хватать, чтобы адаптироваться, найти постоянную работу и вообще понять, оставаться или нет. Если же вам надоест жить со спонсорами и возникнут какие-то недопонимания, и вы работаете, то всегда можно самостоятельно снять жилье и жить отдельно. Но найти жилье – это задание со звездочкой, так что если есть возможность пожить в семье бесплатно, то лучше, конечно, воспользоваться этой возможностью. Все, что я вам рассказал, лишь часть всех нюансов, с которыми вам придется встретиться в новой стране. Все полезные ссылки я оставлю под этим видео. Пишите комментарии с вопросами, чтобы я знал, что больше всего вас интересует при переезде в Англию рассказал об этом в новых роликах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Всего хорошего, пока!